Привет. С вами Сергей Бердачук и в этом видео я расскажу, как сделать сайт без помощи программистов и с его помощью продавать и продвигать ваши продукты. В общем-то, практически любой хостинг позволяет сделать сайт при помощи одной кнопки. Есть, есть на сайте в админке хостинга специальные разделы создать сайт, например, Wordpress, Joomla, Drupal, я рекомендую для Обычного сайта именно WordPress. Он достаточно простая система управления контентом и удобная именно удобная в использовании. Фактически на ней можно достаточно крупный сайт создать и с его помощью действительно эффективно продавать продукты. Что для этого надо? Вы кроме самого WordPress, системы управления контентом, еще находите бесплатную тему оформления или платную тему оформления конкретно под ваш дизайн. То есть фактически вы можете полностью все сделать без программистов. Это делается банально, нажимаем кнопку в администратор панели WordPress, а, загрузить тему оформления, она у вас есть. Просто дальше, на самом деле, продает не сам сайт, а продает контент. То есть вам важно создать его структуру, навигацию, создать разделы по ключевым фразам, которые, ключевым темам, которые реально вот, ваша тематика. Предварительно собрав семантическое ядро, это набор ключевых фраз, по которым ваши потенциальные и реальные клиенты находят ваш, ваши продукты, вашу фирму, ваши услуги. И при помощи этого вы получаете реально уже работающий сайт. Используйте эти техники и удачных вам продаж.